девочка осень прям свои права входит все отходит Всё, уже цветочки последние все уже последние солнечные девочки но тема разговора сегодня не об этом я вам сейчас покажу вот посмотрите не знаю, у кого как это называется, у нас это и разносы, от слова разносить, и подносы от слова подносить. Но будем называть их разносами, да? Вот, вот они, видите, некачественные, то есть вот тут вот трещинка, вот тут отколото, здесь тоже трещинка, это я еще и поправила. Такая была достаточно глубокая ямка. Вот выровняла я ее. Ну, вы, наверное, спросите, откуда это и зачем я их тут... Вот три штуки, вот они у меня а, куплены. Нет, это не купленные разносы. Вот. Это разносы был бывшие в употреблении, и которые, в общем-то, списали, выкинули, как ненужный хлам. И вот привезли ко мне в деревню. Знаете, это достаточно много привезли, не немало. Я, конечно, вот оставила где-то сушить овощи там или яблоки. Они нужны бывают. Вот я четыре штуки оставила, но там была такая стопка, куда вроде их девать. Представьте себе, что в деревне находится применение всему. Вот, посмотрите, наш огород, да? И видите, шланг лежит. Конечно, все это поливается. Но, огород, все понятно. И когда ты шланг протягиваешь, вовсегда всегда какие-то ограничения, чтобы он не попал на какую-то грядку, не попал на э, то, где посажено что-то. И вот посмотрите, что сделали мы. А, разделили этот разнос на два. И вот такое... Получился в виде маленького заборчика ограничение для шланга. Вот так вот оно поливалось. У нас тут вот трубочка такая. И вот видите, как очень удобно и хорошо вот стоит такое ограничение из этих разносиков. Мне прям это вот приглянулось. Видите, как хорошее ограничение. Обычно здесь стояла палка. Вот. А это вроде эстетически что-то смотрится поинтереснее. И таким же образом, вот так же вдоль трубочки, потому что та сторона тоже поливалась, вот сделан такое ограничение. Вот видите, он корявенький, <coughs> этот разносик. И точно так же на повороте сделано. Точно так же. Видите, как? Вот разделили на два, втопили. Вот они, покореженные. Ну, вот так сложат они, сколько прослужат. Вот таким образом, видите, как? Вот как раз на повороте а, здесь пили вот эти пластмассовые разносы но делается не закончилось не закончилось вот посмотрите что сделали дальше здесь малина здесь малина здесь лежали какие-то тоже корявенькие корявенькие у меня кирпичики или еще как даже не знаю что-то здесь непонятно что были какие-то были положены брусочки и тоже сделали вот таким образом вот именно в этом углу туда дальше не стали продолжать а вот так вот на этом углу были положены кирпичики и положили поставили вот эти разносы разделили на половинку и втопили а здесь у меня клумба видите такая небольшая клумбочка здесь всегда очень много было травы и я ее приспособила под клумбу, ничего здесь не растет, я сажала здесь георгины. Мальва, мальва у меня не пошла, а в этом году были георгины, подсолнухи, и такое тоже импровизированная клумба получилось. И вот они камушки, вот кирпичики какие-то, они у меня лежали вот здесь, но ну, ну, надо сказать, не, не было очень там красиво, а сейчас сделали так симпатично. Ну, скажем так, нравится мне, да? И вопрос второй. Вот наша теплица, да? Теплица, она к разряду новых не относится. Ей уже, ну, не соврать бы, лет 7-8. И стала она как-то оседать, проседать. Внизу дырки какие-то. Вот мы сделали таким образом. Посмотрите, сделал брат мужа. Приехал. Посмотрите, как разделил каждый вот этот вот разносик на две части и все вот так вот все вокруг теплицы сделали сделали вот этими э, разносиками это так хорошо потому что э, те какие-то дырки которые образовывались там сейчас их нет, Грунт подсыпается, ничего не поддувается, но полный восторг, посмотрите. Ну и даже просто чисто эстетически они смотрятся хорошо. Вот. А что тут было? Вот тут были дыры, потому что, ну, действительно, старая уже тепличка. Вот, видите как? Вот, всё, прям всё хорошо, вот всё хорошо. Так что применение это можно найти всему. И таким же образом вот также вдоль этой стороны, он тоже все это подсыпал, все сделал, ну просто чудесно, да, тепличка старая, да, уже проседала там где-то, ну дырки уж образовывались, вот таким образом сделали, видите как, прям, ну очень хорошо, очень хорошо, все пустоты засыпались, вот сейчас если зайдем в теплицу, вот я вам хотела показать. Я уже здесь все прибрала. Убрала помидоры. Вот осталось тут несколько штук. Вот посмотрите, как там закрывается. Видите? Вот они просвечивают. Эти места. Вот они. Вот, вот, вот. Видите как? Если бы не было это э, заделано с наружной стороны, здесь была бы дыра. Самая настоящая дыра. Потому что и грунт проседает. Вот вот оно. Вот, вот. вот оно видно даже. Видите как? Вот они красненькие там. Да. Вот все. С этой стороны можно подсыпать. Ну, просто я не знаю, вот идеально, скажем, да? Вот. Идеально найдено. Вот они. Видите как? Вот. Вот я показываю, да? Вот они. Это были бы дыры. Это были бы дыры сейчас. А грунт как-то оседает. Надо постоянно подсыпать его. Если бы не было наружно сделаны вот эти вот... Это ограждение из разносиков, то было бы дырой, везде бы свистало. Вот. Я тут уже что-то и подтыкала в свое время, и подделывала когда нужно было весной, а сейчас все, вопрос решенный. Вот видите, как там тоже уголочки ну, идеальный вариант, идеальный вариант для того, чтобы вот облагородить таким образом и лишить дыр нашу теплицу. Вот видите, пусть она еще послужит. Она еще послужит. Вот. И если вот такой случай выдается, так что ничего не выбрасывайте, ничего не выкидывайте, все пойдет в дело. И очень неплохо же смотрится. Даже просто эстетически. Вот посмотрите. Или вы там какой-то вобьете кол. Или вот такое вот милое ограничение стоит. Вот видите, вот даже вроде ничего особенного. А, красный цвет. Ничуть плохо не делает э, вид на участке. Так что, ну хорошо. Мне нравится. Так что, вот из такого вроде бы списанного материала, можно найти применение в своем деревенском хозяйстве, так что, как говорят, жеголь на выдумке хитра, поэтому если у вас есть такое, такое добро, такое добро, то можно им вполне пользоваться и использовать в нужном направлении. Вот я еще хотела показать. Как соседи сделали из таких же <смех> разночков, которые я дала. Им. Вот такой вот заборчик. Посмотрите, как хорошо получилось. Ну, они сделали вот таким образом. Во всяком случае, земля держится. Ограничение хорошее. Вот такой веселенький заборчик получился у соседей. В хозяйстве пригождается все. Даже... То, что списано, то, что на выброс. Применение находится всему. Так что думайте, дерзайте и применяйте. Мир вашему дому, друзья мои.